Всем привет, с вами Соги, я не знаю какая-то серия, какая-то часть, может быть я вообще впихну это в конец фи этот игры, финал короче, финальной серии, где мы пройдем всю игру, потому что сейчас мы пройдем игру на вторую концовку, на первой концовке вы скорее всего уже все видели, а это будет вторая концовка и все так же с Егором. А, ты, ты, ты кат-сцену а, не увидишь, думаю. слышишь? Ты просто там будешь, около берега со мной. Егор, беги к тому берегу, я понял, как здесь работать будет. Я сейчас запущу эту кат-сцену, да? Ну. Но проблема в том, что я вот запущу эту кат-сцену, а тебя не тпхнет. Потому что ты там сейчас заспавнится <связано> просто нет, нет. вертолет и мы, мне нужно будет твое согласие, понял? Потому что вот сейчас касцена у меня запустилась. А, ты уже добежал до туда? Да, у меня уже одна кат -сцена запустилась, где вот это... Челик, можно я скипнуть, пожалуйста? Нет. Пятнадцать секунд. Я до этого, до самолета. Давай, вертолет. вертолет, да. Вирджиния, моя красавица. Кстати, дюб не работает почему-то. Либо я что-то неправильно сделал. Может, с деревом нужно попробовать другим? Потом посмотрим. А что вообще в, в этом конце? Я вообще так не понял финала. <связывая> Ээээ... Я тоже не мы понял. Видим... Мы вот даже сейчас смотрю, мы видим просто какой-то город. Я не понимаю, что это здесь. Мы видим город современности, город будущего, но потом... Ну смотри, и... у Челика Глюк шизофрении стал. Может это ссылка на третью часть? Я не знаю, я не понимаю. Будет посмотреть, почитать. Ну тут уже по любому вторая часть, если она даже и будет, то главный герой будет не наш. Потому, Потому что... уже будет только мелкий. Да, да. И его сын, возможно. Хотя, И мне кажется, сына у него сына, не будет. Его бабы нет. Да. Вирджиния только если. Да уж. Нет, интересно, тросомёт можно ли метать? Просто интересно. Не знаю, попробуй. Скорее да, всего. Можно. А он бесконечный? Нет, пока у тебя есть эти, горбины а. или как Понял. Вот смотри, вертолет, катсцена появилась у тебя, Нет, нет ничего нет. А я здесь-то появился? Нет. Ну, я пока что иду, да. Четко здесь. Все, я вот сейчас заполнился. Привет! Где ты? Работа. Вертолет вот появился? Нет, ничего. Ну. Но... А, все. Ты копал. Я все, я им пока сказал. Chega, да? да. Знаешь, в чем прикол, кстати? Как достижение выглядит. Uh, первое fight демонс это если мы оставимся на острове, <ролосить> а fall Demons, это будем. Это, все, да-да, типа, посражались с демонами и убежали. Егор, это да ты там? Да, это я. А, нет, не это видишь? второй Келвин, это второй Келвин. У меня два Келвина. Один, короче, у меня вертолет ну, сейчас летит, а другой с тобой остался. А, в этом финале слышишь, все, Егор. Просто да, улетели, да? Да, просто улетаем. И дальше черный экран, скорее всего, будет. А, у меня тут Вирджиния и Келвин. Сейчас я Келвину скажу, потому что он пошел за мной и пойдем искать место. А, она... Но... Нет, она с нами не ходит, Егор. Она, она просто подошла. Все, все, все. Нет, ей, ей можно давать вещи, но она с нами не ходит. Ей можно дать пистолет, дробовик. Да, ей можно ГП. Я ГП-садар ей дал. Все, смотри, Ой. она побежала. На нее. О, она к тебе. Ну все, она наш симмейт. Пойдем базу строить. базу. Это огромная, Егор, что ты понимал, красивая площадка. Будем здесь строить дом? Здесь я олень, Егор, все, это идеальное место. Опа, он дерево. Я сейчас проверить, Дюк мне. Дюк проверить. Нет, не появляется дерево В сингле, может, да, Это да, означает, да. Ой, у меня мой Килвин отдыхает Так, значит, что мы делать-то будем? Нам же получается огромную базу настроить, да? Вообще, я бы начал бы с какого-то домика Слышишь, я, я еще, поставлю еще. домик, который уже заготовленный Ты не против? Нет Ну, мы сделаем только этот первый домик, просто вот так вот, для дизайна А потом, мне кажется, начнем строить хорошие, да? Ну, сами уже Ну, я так думаю я келу даже не ударю дерево. Столько деревьев нарубил. Ну, слушай, здесь гораздо легче рубиться, чем в обычном форесте. Обычном форесте Пришла стая, Егор. Тут три красных. Свечу, они они макаки на, нажаловались. Так, Егор, я помпу беру. Они бегут, слышишь? Минус один. Давай, жирный. Куда побежал? Давай, жирный. Я, я убил всех. Несы. Я всех убил. Я Ой, не думал, всем. Забей, помпа, это читерство. А можно Келвину сказать, чтобы он достроил дом? Да, да, да, сейчас я ему скажу. Не дострой, построй. Заверши постройку, все. Так я боюсь, что он через одно место завершит ее. Все, последнее. Все, Келвин даже бросил. Молодец. Так, сделай перерыв, брат. Что здесь вставить будем внутри? Туалет. Реально, давай толчком сделаем, я не знаю. Подожди, а здесь есть те, кто ломают деревья? Не думаю. Потому что мы можем дом на дереве сделать, и потом, и чё это? Это ж, по-моему, рациональное, не? Ну, да. Тогда зачем мы это говно построили? Толчок, я же говорю. Причём, огр... оборонять мы его будем сильнее, чем это. Пойдём вон, там, видишь, густой лес. Так, смотри. Мне кажется, мы не должны вот. просто убивать... А, почему... а, ну здесь, ты думаешь? Окей. Да. Окей. И здесь, получается... Ну... А почему я же могу верёвку? А это потом, значит, может. Что... Пойдем, значит, в ту часть это вырубать. Слышишь, поставь брезент. Да. Наконец-то. Зима! Да. У нас здесь этот ногнутый валяется. Так, осталось 25 досок. Делали, что я построил? Подожди, да. я наверх полез, короче. На это дерево? Что здесь будем строить? Я придумал. Тут дом на дереве есть? Я соединю просто их. Можно. Я поставил еще один, прям домик. Да, вижу. Так, Упал. все, стойте, так, я начинаю строить. Можем здесь просто дом построить. Сделаем двухэтажный дом просто. Здесь. А тот будем использовать для чего-то другого. мы эм, Это фундамент для второго этажа. Или подожди, а можно сделать. Я придумал. Можешь сделать попроще? Раз. Я кажется понял. Реально, походу, можно. Четыре. И получается пол. Это ужас. Это да, сложно. можно, можно, можно, можно, можно. Все. Э, мы можем, короче, сделать первый этаж, знаешь, просто как э, каркас. Mm. А сверху уже чистый дом. Зря потратили по факту время на некоторые постройки. Возможно. Ну просто экспериментируем на деле. Вообще, я знаешь, как думаю? Может снесем нахрен все эти дома, сверху, которые мы здесь no. построили. И все вниз просто дом. Вниз в трост сделаем. И здесь в лесу и построим. Там много деревьев. Вот где сейчас ты находишься? Mm. Как тебе идея? Ну я переношу деревья. Ой-ой-ой, <свист> я, я чуть не сдох. Я вот думаю, что наверху нам бессмысленно что-то строить. Потому что один удар и все сломается. Лучше оградить и построить. Чтобы ты понимал, уже даже консерв мало. Что ты понимал, я сейчас э, в окно монитор брошу. Это нормально. Спина, как-то больно. Как -то... больно быть. Так, смотри, ты видишь это? Она идеально создакована меня. Сейчас вопрос, вопрос просто момент истины. Да, да, да. Наконец-то все, идеальную состыковку сделал. Все, теперь точно. Все, теперь можно делать наконец-то пол. Я пол уже выстраиваю. Не застыковка, что ли? А, это что здесь? Пинки нужно ставить, Егор. Почему здесь снег, мать? Егор, я чувствую, как я начинаю не эту игру. Ладно, давай, я пошел. Я нахрен, я задолбался. Сейчас дай засейвлюсь только. Так. Сейв. Все. Погнали. Пока.